Приветствую, друзья! Это коллеги адвокатов, и здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве, судебной практике, а также делюсь своим мнением о происходящих событиях. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. После этого в России были ограничены международные авиасообщения. По состоянию на 2 июля международное авиасообщение возобновлено только с Абхазией, Великобританией, Танзанией и Турцией. Евросоюз, который начал открывать собственные границы с 1 июля, пускать россиян пока отказывается. Информация о том, что российские границы могут полностью открыть уже к 11 августа, остаются лишь слухами. Официальные источники такое развитие событий отрицают. По сообщениям СМИ, Россия будет восстанавливать авиасообщение постепенно, руководствуясь принципами эпидемиологической безопасности и взаимности. В связи с введенными ограничениями турбизнес находится в глубоком кризисе. Государство пытается оказывать в данной сфере бизнеса помощь, но сегодня поговорим о гражданах, которые оплатили за туры и по объективным причинам не смогли ими воспользоваться. Путешествию туристов сорвались, но теперь туроператоры и турфирмы не спешат возвращать денежные средства клиентам. Так как туристу вернуть потраченные деньги? На каком основании могут быть возвращены деньги и сколько? Чтобы вернуть деньги за несостоявшийся тур, необходимо руководствоваться статьей 782 Гражданского кодекса, статьей 32 Федерального закона о защите прав потребителей, статьей 10 Федерального закона об основах туристской деятельности. По закону человек может в любой момент отказаться от путевки и потребовать вернуть деньги за нее. Но для этого нужны основания. Причинами для отказа могут быть стихийное бедствие, гражданские беспорядки, смена туристической политики другого государства, рост стоимости пассажирских перевозок из-за существенных колебаний цен на мировых рынках, решение туроператора перенести сроки поездки в одностороннем порядке и без согласования, невозможность турагентства своевременно оформить визу для вылета в страну пребывания, отказ в получении визы, правительственный запрет на посещение гражданами страны. Болезнь, госпитализация туриста или близкого члена семьи, делающие невозможным выезд по туристической путевке. Таким образом, одним из оснований расторжения договора по инициативе заказчика являются карантинные мероприятия в связи с пандемией. Законным основанием для возврата денег могут стать заявления Министерства иностранных дел с рекомендациями воздержаться от поездок в конкретную страну, информация о росте туризма об угрозах безопасности отдыхающих в данном регионе нормативные акты, принятые на федеральном или местном уровне. В данном случае основанием для отмены тура является объявление Ростуризма об угрозе безопасности туристов в зарубежных странах и решение оперативного штаба правительства Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения инфекции на территории России. Туристу, который не выехал на отдых в проблемный иностранный регион, должна быть возвращена полная стоимость путевки. Если угроза для жизни и здоровья туриста возникла уже во время отдыха, то туроператор обязан вернуть сумму пропорционально стоимости неоказанных услуг. В случае, если турист отказывается от поездки в страны, которые не были объявлены опасными для посещений, он вправе расторгнуть договор в связи с существенным изменением обстоятельств, например, из-за массовых заболеваний, что предусмотрено статьей 10 Закона об основах туристской деятельности. Однако на возврат полной стоимости отмененного путешествия надеяться не стоит. Из уплаченной суммы будут вычлены расходы туроператора на организацию поездки. К ним могут относиться внесение денежных средств за авиабилеты, страховка, бронь гостиницы и подобное. Кому и когда должны вернуть деньги? По общему правилу, деньги туроператор должен вернуть в течение 10 дней с момента получения заявления о расторжении договора. Однако в настоящее время многие туроператоры предупредили что из-за применения государством ограничительных мер они не смогут предоставить ответ по полученным заявлениям предусмотренный законом срок для урегулирования этого вопроса 4 апреля правительство российской федерации распорядилось вернуть деньги за туры туристам чьи поездки за границу должны были состояться до 1 июня 2020 года но сорвались из-за пандемии чтобы это было возможно туроператорам предоставили право подать заявку в объединение туроператоров выездного туризма и получить денежные средства из фондов персональной ответственности, которые они должны будут передать туристам. Позже правительство разработало правила возврата денег, согласно которым туроператор до 6 мая 2020 года направляет в Ассоциацию «Турпомощь» уведомление о возврате туристам, уплаченных за турпродукт СУМ. Затем туроператор в течение шести месяцев формирует реестр требований туристов о возврате денежных средств и размещает информацию об этом на своем официальном сайте. Пока формируется этот реестр, турист должен направить туроператору требования о возврате денег и документы, предусмотренные данными правилами. Полученные документы туроператор передает Ассоциации турпомощь. В течение 60 дней после направления документов турпомощь перечисляет денежные средства на счет в банке, указанный туристам требования о возврате, информирует об этом туроператора и ростуризм. Либо турпомощь отказывает в такой выплате, о чем сообщает туроператору. Причиной отказа может стать наличие в документах неполных или недостоверных сведений, либо предоставление не всех документов. В таких случаях туроператор вправе повторно подать документы. Таким образом, даже если туроператор решит воспользоваться средствами ФПО, турист в случае расторжения договора сможет получить деньги не ранее, чем через полгода. Как же оформить возврат, чтобы отказаться от... В поездке необходимо составить заявление о расторжении договора и возврате денежных средств с обязательным указанием реквизитов для зачисления денег. Примеры заявлений вы найдете по ссылке в описании к видео или на сайте филиала Дики в соответствующей статье раздела «Блог». Заявление в адрес туроператора необходимо направить заказным письмом с уведомлением или по электронной почте. В случае, если заявление вы подаете непосредственно в офис туроператора. Заявление необходимо оформить в двух экземплярах. Один из них вручается ответственному должностному лицу туроператора, а на втором агентство должно проставить регистрационный номер по книге входящей корреспонденции и дату принятия заявления. Если туроператор принял решение об использовании средств фонда персональной ответственности для соответствующих выплат клиентам, на его сайте должна быть размещена информация о формировании реестра требований туристов о возврате денежных средств. В этом случае вы должны будете предоставить требование о возмещении по форме на сайте Ассоциации Турпомощь. К требованию нужно будет приложить копию паспорта, копию договора о реализации турпродукта в форме электронного документа на электронном носителе или бумажную копию договора, если он был заключен на бумажном носителе, документы, подтверждающие оплату услуг туроператора. С какими же трудностями могут столкнуться туристы при попытке вернуть деньги за тур? Стоит быть внимательными, чтобы не возвращать туристу всю сумму, туроператоры могут пойти на всевозможные хитрости. Например, компания может всячески скрывать реальные траты на поездку, не предоставлять документы, подтверждающие расходы. Это рассматривается как мошенничество, так что стоит пригрозить сотрудникам фирмы уголовной ответственностью. А если это не поможет, можно обратиться в полицию или прокуратуру. Расчеты туристической компании лучше всего проверить самостоятельно. Так, часто отеля можно отменить без потери залога. Стоит найти контакты гостиницы в интернете, связаться с менеджером и выяснить условия отмены бронирования. Иногда туроператор отказывается возвращать деньги за билеты на авиарейс, ссылаясь на позицию перевозчика. Авиакомпании действительно часто утверждают, что вернуть деньги за билет нельзя. Но согласно статье 108 Воздушного кодекса, гражданин может получить назад всю стоимость билета, если отказывается от перелета не позднее, чем за сутки до отправки. Если отказ произошел позднее, то ему возвращаются деньги за вычетом специального сбора. Его размер не может превышать 25% от цены перелета. Некоторые турагентства отказывают рассмотрение заявлений о расторжении договора и возврате денежных средств, вместо этого ему предлагают заполнить форму заявления, которая предусматривает добровольный отказ от поездки и не предполагает возврата полной стоимости отмененного путешествия. Поэтому рекомендую воспользоваться указанными ранее примерами заявлений. Туроператор обязан рассмотреть заявление, оформленное в любой форме. Иногда туристическая компания без согласования с клиентом меняет дату выезда на более ранний или поздний срок. В таком случае одновременно туроператор обязан предложить в качестве альтернативного варианта возврат 100 процентов уплаченных денежных средств при нарушении данного правила клиент имеет все основания для подачи жалобы в ростуризм или в роспотребнадзор или с обращением с иском суд в случае несогласия с таким предложением и вправе направить туроператору претензии пытаясь избежать возврата денег туроператор может предложить оставить деньги на депозите и отложить тур на поздний срок Такие предложения туроператора не совсем законны. Согласно статье 31 Закона о защите прав потребителей, статьи 309 Гражданского кодекса, туроператор обязан отдать туристу деньги в течение 10 дней с момента получения заявления. Какие-то варианты возможны лишь по согласованию с клиентом и в установленный срок. Поэтому при получении туроператора вместо денег какого-либо ответа имеются все основания для обращения в суд. Причем в этом случае законом... Не предусмотрен претензионный порядок. Достаточно факта обращения к туроператору с заявлением. Но судебная практика у нас не всегда однозначна. Поэтому направить претензию туроператору лишним не будет. К иску же можно приобщить копию претензий с квитанцией о направлении ее ответчика. Форму из кого заявление вы найдете в описании к видео или на сайте филиала. При обращении в суд потребитель услуг в соответствии с законом о защите прав потребителей может требовать возврата не только стоимости тура, но также возмещение морального вреда и неустойки в размере 3% от суммы долга за каждый день просрочки. И еще один совет, относимый не только к общению с туроператором. Никогда не подписывайте документы без внимательного их изучения. Кроме указанных уловок, работники туроператора могут предложить вам подписать документы, которые при последующем судебном разбирательстве станут основанием для отказа в удовлетворении иска. Закон исходит из того, что гражданские правоотношения основаны на принципе равенства сторон. Поэтому, если у туроператора будут на руках ваше согласие на депонирование средств, перенос даты поездки или отсрочку выплаты, перспективы рассмотрения дела судом очевидны. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Статья по настоящей теме выложена в разделе «Блог» на сайте филиала Дики. Ссылки на сайт, нормативные акты и судебные постановления вы найдете по подсказкам. Или в описании к видео. Если у вас есть вопросы, не нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, и мы ответим на ваши вопросы.